Хочу открыть вам такую интересную тайну, рассказать вам о том, что существует два совершенно параллельных мира. Один мир называется трезвый, другой мир называется пьяный. Не торопитесь, пожалуйста, выключать, потому что на самом деле это довольно интересная и очень важная информация, которая в принципе вам может понадобиться и пригодится в жизни. Хочу обратить ваше внимание на это не просто так. Говорю, в принципе, по своему опыту говорю, по своему подобию. <смех> Звучит так громко, странно. Так вот, есть у меня дружбан, <смех> дружбан детства. Он сейчас, скорее всего, смотрит это видео, и я рад, что он смотрит это видео. Он сейчас бросил пить курить одновременно, довольно быстро, и так резко прям все произошло. И знаете, что происходит на самом деле? Мы встречаемся, он берет себе бутылочку безалкогольного нулевочки пива, и, а я беру себе обычную бутылочку пива. Я выпиваю, и он выпивает свою, и знаете, он торопится домой. Он совершенно больше не такой человек, как был раньше. Раньше он был булдосом довольно конкретно. И я даже не скажу, да простит он меня за эти слова. Нет. Суть, короче, заключается в том, что он благодаря своей трезвости начал меняться, и он начал видеть совершенно другой мир. И он даже во мне, зная, что в принципе я выпил совершенно немного, там бутылку пива, он начинает понимать и ощущать изменение сознания. Знаете, был у меня такой момент, где-то 10 лет назад я бросил пить, не пил где-то год или два, вообще целиком, целиком полностью. И люди собираются выпить по какому-то поводу... И они мне сказали, ну ты, Димон, не бьешь, но давай ты хотя бы поедешь. Ну, то есть просто сиди, составь компанию. Знаете, я им составил компанию. И, извините, мне не нравится так скрипит кресло. Простите, если это слышно. Хотя похер. Так вот, я наблюдал за этими людьми в процессе того, как они пили. Я видел, как изменяется их сознание. Я видел, как изменяются диалоги. Я видел, как учащаются процессы выхода на покурить. Я видел вообще все. Я видел, как эти люди на самом деле в моих глазах деградируют. Я удивлялся. Удивлялся тому, как они этого не видят, как они это не замечают. И я понимаю, что любой трезвый человек совершенно иначе воспринимает мир. Вы должны понять одну очень простую вещь. Арабской системе, тому обществу, в кавычках, которое существует сейчас, исключительно важны люди потворствующие, люди, которые не способны отстоять свое мнение, свое слово. Они не нужны, понимаете? Когда я прихожу к директору, к начальнику, к какому-то, ну, скажем, в кавычках, и заявляю свое мнение какое-то, прямо и откровенно, он бесится, потому что раб не должен так себя вести, раб не должен так поступать. Вы должны быть покорны, вы должны быть потворствующи, вы должны быть молчаливы, вы должны быть угодны. Понимаете, в чем суть? На днях я в магазине столкнулся с очередной кассиршей, которая меня там заставляла маску одеть все остальное, я говорю, успокойтесь, выдохните и успокойтесь. На одну минуту я одену ваш этот проклятый намордник, только для того, чтобы вы, тщедушные люди, рабы системы, не получили штраф от своего преступного начальства, которое навязало вам подобного рода систему, что заставляет вас говорить мне, одевать этот сраный намордник, для того, чтобы я якобы защищался от какого-то сраного, фантастического, выдуманного вируса, чтобы она не получила штраф. Понимаете, в чем суть? И знаете, что я ей сказал? Я говорю, а почему вы подчиняетесь этим приказам? Почему вы не сопротивляетесь? Почему вы становитесь соучастником всего этого беззаконного беспредела? Почему вы так делаете? Разница между трезвым и пьяным миром, она очевидна, она есть, она огромна. А сегодня мне еще одна э, глупая женщина сказала, не заходите, вы не имеете права заходить сюда без намордника. Я говорю, слышишь, женщина, ты кто? Ты юрист, ты что мне говоришь? Ты даже законное обоснование своим словам не можешь подобрать, найти, озвучить. Какого хера ты меня прикрываешь с каким-то фантастическим э, постановлением министерства... Не, не министерства, исполкома. Местного исполкома. С каких пор исполком стал писать законы, обязательные к применению и к исполнению? Вы что, обалдели? Вы страх потеряли? Где Конституция, где министерство, где все остальные... В стране введено чрезвычайное положение или еще что-то. Вы кем себя возомнили? Боитесь штрафов? Рабы покорные, ничтожные, никому не нужные. Кем вы себя возомнили? Вы думаете, все вокруг вас идиоты? Пьяные, бухие, дебилы? Так вот нет, это не так. Есть люди мыслящие, здравомыслящие. Разумные, знающие законы и понимающие, что происходит. И я каждого из вас призываю именно к осмыслению. Мой канал называется «Осознать реальность». Посмотрите внимательно вокруг. Сделайте для себя выбор. Вы трезвый или пьяный? В этом, в принципе, суть видео. Берегите себя, подписывайтесь. Я не говорю, что я святой, трезвый. Я бухаю. Прямо сейчас я бухаю пивко. Это реальность, моя реальность. Но я абсолютно четко и точно понимаю, что отличает трезвый мир от пьяного. Ясно? И завтра я проснусь абсолютно трезвым человеком, который посмотрит на этот мир и сделает свои выводы. Я хочу, чтобы вы сделали исключительно так же. Берегите себя. Каждого из своих подписчиков я искренне люблю и уважаю. Всего доброго. Надеюсь, что вы оставите хотя бы один комментарий.